Если она к тебе вернула, значит, эта порча нужна тебе не столько как кара, сколько, возможно, как осознание чего-то, чего ты недоосознала, потому что спорченный человек это не всегда вредоносная, ну, как бы это всегда вредоносная программа, но не всегда, что называется, злобе душевной. Иногда порчу колдуна заставляют некие силы испортить какого-то человека, чтобы человек, потеряв какую-то часть своих прав, научился достигать их другим способом, более эффективно, то есть учить чему-то человека. И тогда получается, что через руки колдуна или просто какого-то какой-то злобствующей ведьмы, которая сама не понимает, что это она у тебя так взбеленилась, да? да, его руками Правильно. на самом деле при, при вот такие вот эмоции, подведя его под такие жизненные обстоятельства, пытаются сделать так, чтобы ты чего-то достиг, а виноватыми при этом. Выходили бы не эгрегоры, которые сформировали бы тебе не по статусу событийный ряд, не боги, которые это, а просто человек, который с него взятки гладкие, ну баба дура, что с нее взять, а мы ее сами накажем, скажут бесы, и обязательно накажем. Вот. А для тебя это просто одна из испытаний. Если ты понимаешь, что порчик тебе возвращается, возвращается, возвращается, значит, ты должна сконцентрироваться на ней и подумать, почему она тебя лишает каких-то прав и как ты можешь научиться по-другому и зарабатывать так, что тебя ни одна порча не одна порченко. Может быть, потому что ты лишаешься прав, которые взяла когда-то, извиняюсь, за автологии, не по праву. Да? Тебе их там подарили, ты их не заработала. То есть определенные права приобретаются с достижением какого-то опыта, а у тебя под эти права опыт значит, ты должен опыт набрать приобретение этих прав. И они от тебя удаляются. Вот таким вот образом превентивные. Может потом вернуться, может потом нет. Но тем не менее, это все равно испытание. Это как дополнительная полоса препятствий, которая как бы бонус, бонусный проход в игре, который нужно еще дополнительно пройти, чтобы уж совсем не выпускать.